Всем привет! Вы на канале Коткофер. Сегодня мы разберемся с коллаборацией Доктор Сон. Что фармить и как вообще тратить свое время в этом ивенте. Начинаем. Зайдя в ивент, сам мы видим следующее: Сэн Тур, бесплатные тикеты, которые вам позволят там, как френд гайшу, покрутить на коллаборскую. Там будут просто души персонажей коллабы падать еще дополнительно. И мы видим здесь место, где мы что-то фармим. Первым делом мы открываем все эти вкладочки. По одному разу, как минимум, проходим каждую стадию внутри. И этого будет достаточно на первых этапах. Сложный, естественно, вы сразу же не пройдете. Ну, если вы новичок. Если же вы не новичок, я думаю, вам этот и видосик не нужен. А если вы новичок, в принципе, вы не Хард, сложность, пока не трогайте. Вам нужно будет сделать следующее. Визиторс пройти, ретерн пройти после того, как она откроется. А чтобы открыть ретерн, вам нужно будет пройти Рубел Кастелайн, Порт Алдана, ну и так далее. Все вот это вот, короче, проходите по одному разу сразу, плюс там еще будут сложности разные. Проходите все сложности, у вас однозначно уже откроется Return. Далее. Идем в Sanko То есть мы все уже открыли. Здесь вот все, все что видим, все прошли, так сказать. Переходим в Sanko Здесь что мы видим? Мы здесь видим крафт, материалы, стрейдинг space и event ticket gacha. Нам нужно крафт, материал, health. Перейдем в health. Видим материалы. Компоунд. Invention. Материал. Это то, что мы фармим. Компоунд. Это то, что мы создаем, но не является конечным продуктом. Invention – это конечный продукт, который мы используем для обмена в Trading Space. В крафте мы видим соуп и так далее. Это все конечные продукты. Чтобы создать, нам нужно создать Compound. Или же материалы, которые являются э, ступеньками для достижения, для создания конечного продукта. И, естественно, мы Видим здесь, собственно, те же цвета. Sea shells ⁇ это у нас, собственно, материалы, которые мы фармим. Кальциум карба ⁇ это у нас является, собственно, ступенькой, которую мы создаем. И после этого э мы переходим в содиум карба, фармим материалы, создаем мыло. Отлично, одно мыло создали. Как вообще понять, где мы что должны фармить? Ну, естественно, мы видим здесь вопросительный... Ой, не вопросительный, а лупу, вернее. Ой, нажимаем на нее, видим, где что фармится. Нажимаем на go и фармим то, что нам нужно. Либо же запоминаем название, нажимаем назад, назад и смотрим в ивентах. Вот Seaweed, Saltwater, shells. Вот первый фармите, тот, который вам поможет. Здесь вы видите еще раз подтверждение, что это все падает здесь. Возвращаемся в Сенкулаб. Открыли мы следующий. То есть один мы соп или же мыло создали. Далее нам нужно создать Нитлфлюид. Нитлфлюид создается тоже достаточно просто. Алкоголь и оксид. Фармится это в двух местах. Один фармится в этом ивенте. Другой фармится вот в этом ивенте фармите сколько нужно создаете это самый наверное простой в этом плане далее gunpowder здесь уже появляются вот такие вот открывающиеся моменты то есть у нас ступенек уже две на данный момент то есть вот материал сразу а здесь раз и в два ступенька создаем мы через seashells карба создали отлично чтобы потасиум нитр создать, нам нужен оксид и карпа. Создали. Отлично. Теперь потасиум нам нужен для того, чтобы создать. И сульфу нам нужен для того, чтобы создать. Отлично. Создали. Гонпаут. Создан. И так далее. У нас открывается потихонечку-потихонечку-потихонечку. По одной создали, кола открывается. Одну колу создали, сульфа драк создается. Сульфа драк мы создали, открываются батарейки. И на этом этапе у нас все уже открыты. Теперь, что нам нужно фармить в первую очередь? Чтобы понять, что нам фармить в первую очередь, мы должны перейти в трейдинг space трейдинг спейс мы видим здесь много всяких материалов. Естественно, обменник он должен быть большим. Чем больше, тем лучше. Естественно, чем больше материалов позволяет купить, тем лучше. И мы здесь видим оружие. Оружие скупаем в первую очередь. Потом... Скупаем также, в первую очередь, билеты призыва персонажей. Часть первая, часть вторая. Эзарион мы скупаем обязательно. После этого мы фармим колу. Скупаем кристалл с кластерс. Разные вот эти вот большие третьего уровня звездочки. А все остальное уже, в принципе, мы делаем следующим образом. Все остальное нам уже почти э, не нужно... Либо же, если вам нужно, вы это сами себе купите по нужде. Остается у нас батарейки. Батарейки мы будем фармить почти весь ивент. Почти весь ивент, в зависимости от того, сколько у вас персонажей. Батарейки нам нужны зачем? Нужны они для того, чтобы покупать души персонажам. К примеру, у меня сейчас 0 батареек, но одна батарейка равна одной душе. Здесь 1999 с лихвой просто хватит. На одного персонажа нужно 2860 батареек, при условии, что у нас 100 дается э, бесплатно за просто прокачку уровня персонажа, плюс еще 100 дается душ э, за то, что мы достижения выполняем, ком ну, командное, на весь сервер. И плюс еще 30 у нас э, за... Мы получаем душ. и того 230 душ мы получаем просто на халяву персонажу. Благодаря этому у нас получается, что нужно всего лишь 2860 батареек на одного персонажа коллаборации. Это при условии, что нам нужно 500 батареек на две призмы. Одна призма 500, вторая призма 500, всего 1000. И 1860 у нас уходит в души. Отлично. Для того, чтобы просто прокачать по максимуму там пробуждение, э -э, прокачать СС, скилл кост, все это мы прокачиваем через души. Зафармили души, зафармили все, что мы перечислили выше, чем дальше заниматься. Дальше вы можете, в принципе, заняться следующим. Поскупать ивентовые вот такие вот билетики и просто покрутить гаджу, которая там будет... И сделать себе стопроцентный Эзелион на вашем СР арке с коллаборацией доктора Стоуна. И получить оттуда просто э, бесплатно быстро аксессуар птичка. В принципе, в ивенте с обменником и крафтом мы разобрались. Э, на всякий случай скажу, что юнит тикет, который вы получаете за прохождение, э, за просмотр, вернее даже так, за просмотр видеоролика. Доктора Стоуна, самый первый, находится вот здесь. Здесь вы выбираете уже то, что вам нужно. В прошлом видеоролике я дал совет э, брать гена, однако после видеоролика вышел небольшой такой тизер видеоролик с информацией про хрома, и я могу сказать, что и хром, и ген одинаково хороши. Но все-таки ген для меня... Будет все-таки помощнее на нгейме. Хром же больше востребован для того, чтобы проходить миссии в автофарме Он фармер, он отличный просто фармер У него и кап урона свой есть повышение превышения лимита своего урона Ну и дополнительный дроп с врагов Это очень и очень круто Поэтому выбирайте себе под свой стиль игры Того или иного персонажа В любом случае не прогадайте все персонажи из коллаборации очень сильные. Теперь. Теперь. Возвращаемся сюда. Возвращаемся вот сюда. Возвращаемся к туру. Многие забывают про то, что у нас есть здесь еще тур. Тур? Что это такое? Это что-то типа экспедиций. В других играх экспедициями это называется. У нас же, ну, это тур. Ну, тоже экспедиции, грубо говоря. У нас всего 5 экспедиций. Или же 5 одновременно используемых экспедиций. Нажимая в первую экспедицию, мы здесь выбираем, к примеру, остров. Ну, или же место. Допустим, допустим вот этот. Что мы здесь видим? Сенку соул. За 100% прохождение мы получаем сенку Soul 30 штук. Ну и за каждые там определенные этапы мы будем получать еще Достаточно щедрые награды. Там будут о, и кристаллы, там будут и билеты, там много чего будет. Там будут, ну, много всего, на самом деле, реально много разных материалов. Ваша задача быстренько вот это вот все пройти максимально. Чтобы открыть все пять, чтобы открыть все пять, они, кстати, бесплатно открываются, вам нужно будет просто создать все э, материалы по одной штучке. И у вас можно будет фармить все пять туров одновременно, в зависимости от того, хватает ли у вас вообще персонажей. На это дело. В принципе, важно еще сказать о том, что обычный тур, использующий персонаж. Ну, допустим, у меня в обычном туре будет находиться вот эта девочка, Лансувит, или как он там короче, вот этот парень, и главный герой. Вот они, допустим, у меня в главном туре находятся, а не в ивентовом. Их нельзя будет поставить сразу же в два тура. Поэтому. На время ивента, пока вы фармите ивент, советую всех персонажей перегнать на ивентовые туры. Когда вы сделаете все уже э, главы, все острова вот эти вот стопроцентными, тогда вы можете обратно перегнать на обычные туры и фармить уже обычные туры. Ну а пока, пока что советую. Чем больше здесь персонажей будет, тем лучше, естественно. Далее. Далее, далее, далее. Возвращаемся к... Сюда. Не забываем еще про то, что каждый день мы можем получить 10 спин-тикетов, которые нам помогут, которые нам дадут возможность сделать следующее. А в гача, в гача у нас есть вот такое. Вот такое вот. И здесь за билетики вы получаете души, эзерион вы можете даже получить. Это очень круто. Это действительно очень круто. Если вы получите эзерион, это вообще топчик. Ну, а все остальное тут материалами называется. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Сегодня видеоролик, я надеюсь, был понятен. Я объяснил, как фармить, на что приоритеты ставить. До новых встреч. Пока.